Продолжая серию передач с клиники 32, я с огромным удовольствием представляю врача детского стоматологического отделения его Светлана Андреевну. И сейчас, когда многие находятся в режиме самоизоляции, когда многие стоматологические клиники либо закрылись, либо оказывают только неотложную помощь, каждому родителю важно знать, какие же из симптомов зубной боли, о которых нам может сообщить наш ребенок, должны мотивировать нас на то, чтобы поднять телефонную трубку и обратиться к стоматологу. И именно об этом я хочу, чтобы нам рассказала сегодня Светлана Андреевна. Безусловно, самый важный симптом, который должен насторожить родители, это боль. Жалобы на боль могут быть самопроизвольные, когда ребенок играет, чем-то отвлечен. Жалобы на боль могут быть вечерние, ночные, ребенок просыпается и жалуется на боль в зубе. Далее вы, как родитель, конечно, заглядываете в полость рта. Если вы заметили какие-то изменения на десне, какие-то припухлости, отечность, это тоже... Такой важный симптом, сигнал к тому, чтобы вы обратились к стоматологу. Ну и общее состояние ребенка, повышение температуры. Или внешне вы видите отек мягких тканей лица. Это тоже очень такой грозный симптом. И следует, конечно, немедленно обратиться за помощью к стоматологу. А если мы говорим о физиологической смене, когда этапе прорезывания постоянных или молочных зубов, то есть есть ли необходимость в этом случае обращаться или можно решить вопрос с домашними средствами? Ну, как правило, физиологическая смена проходит дома, но если э, никак ребенку самому и удается удалить качающийся зуб, и это тоже вызывает у него боль, дискомфорт? и, скажем так, мешает жить, конечно, это тоже сигнал для того, чтобы обратиться к стоматологу. Не секрет, что есть люди, которые всего разных причин не могут обратиться к стоматологу сейчас. во-первых, с точки зрения того, насколько важна самоизоляция, даже среди моих знакомых есть достаточно большое количество людей, которые напуганы до такой степени, что они не могут выйти в магазин за хлебом, не говоря уже о походе к стоматологу. Но если мы возьмем ситуацию, когда действительно в силу объективных причин нет стоматологических клиник рядом, нет врача, к которому можно обратиться, нет возможности доехать, что вы можете посоветовать родителю для того, чтобы каким-то образом снять тревогу или помочь ребенку в той ситуации, в которой он находится? Ну, конечно, самолечением мы никогда не занимаемся, но у нас есть домашняя аптечка. И симптоматически снять боль любыми средствами, которые вы даете ребенку для обезболивания, конечно, это ваш шаг номер один. А далее, если симптомы не уходят, если вы видите, что ситуация ухудшается, жалобы продолжаются, то в нашей клинике появился великолепный ресурс, когда вы можете получить нашу онлайн-консультацию. И мы уже вместе с вами решим, насколько острая у вас ситуация и что вам делать? Мы придем к вам на помощь. Да, и я хочу дополнить Светлану Андреевну касательно того, что на сегодняшний день, опять же, учитывая, что мы руководствуемся в своей деятельности нормативными актами и постановлениями, в том числе и главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу, мы работаем только оказывая неотложную помощь, в том числе и на детском приеме. Это значит, что любой из симптомов Боли, которые может испытывать ваш ребенок, является тем обоснованием, которое может позволить нам воспринять, с одной стороны. С другой стороны, если вы находитесь в ситуации, когда клиника, где вы наблюдались, закрылись, когда врач, у которого постоянно наблюдались ваши дети, в данный момент не ведет прием, мы всегда по запросу, после того, как ситуация нормализуется, Выдадим все необходимые экземпляры документов для того, чтобы вы могли продолжить лечение у своего врача. Оставайтесь дома, будьте здоровы и до новых встреч!